А сейчас я расскажу вам про вашего зверька, что для вас приготовила белая металлическая крыса для каждого тотема, но сначала немножечко рекламы. Друзья, приглашаю вас на предновогоднюю встречу вот сюда, в самый центр Москвы, здание ЦМТ 22 декабря в 17 часов. Я подготовила для вас астрологическую программу с важными советами и секретными техниками, которые сделают ваш 2020 год успешными во всех сферах жизни. А кроме того, вас ждет уникальная шоу-программа с выступлением звезд, много сюрпризов и, конечно же, подарки. Более подробную информацию вы найдете в описании под этим видео. Гороскоп для петухов на 2020 год – год белой металлической крысы. Для петухов 2020 год станет настоящим годом испытаний. И выдержать его смогут лишь самые достойные из представителей вашего знака. Крыса, особенно белая, металлическая, она ну, по-своему предвзято относится к щегловатому, напыщенному и немножечко хвастливому петуху, который привык очень рьяно отстаивать собственные интересы и кидаться в бой по любому поводу. Петуху придется буквально выгрызать свое право на счастье и успех. И лишь только к концу 2020 года, а может быть даже к началу следующего года, крыса снизит свою хватку. И вы, дорогие петушки, сможете вздохнуть с облегчением. Любые решения об изменении ситуации в финансовой и деловой сфере вам рекомендуется принимать тщательно обдумывая все «за» и все против. Необходимо действовать крайне осторожно, проявляя при этом максимум внимательности и вашей наблюдательности. В 2020 году судьба как никогда готова будет столкнуть петуха со сложными и даже неблагонадежными субъектами. Это относится к любой сфере вашей жизни, но в частности в личной. Очень важно заводить любые отношения исключительно с надежными, с проверенными и благонадежными людьми. А при знакомстве с новыми претендентами на роль партнера не спешите делиться важной для вас информацией, секретами, раскрывая какие-то тайны и уж тем более вашу душу.